И... А я сниму, слышите, не количество. только, давай, слышишь, давай. Чем я а, это а, что я не говорю. Здрасте. Что, не пили? Не могу отдохнуть. Михаил Заревич, да? Заревич посмотрим какой у нас мысли а, ну мне делается того делается что значит, делается ну, ну делается то денег поем да все делаем богатый а, ну делает Какая что за камера моя камера Снимаешь что ли? Да, снимаю. Вас снимаю. Ваш разговор снимаю. Сейчас я ну, будет... Нет, не обязан я камеру выключать. Сейчас будешь спорить, ну... что ты обязан или не обязан. Доработка. Я пассажир. Я пассажир. Я могу делать, что я хочу. Камера моя. Камеру выключать не буду. Спокойнее. Ну давайте, может быть, как-то... Можно сами... Вот я сейчас документы уберу. И они будут лежать у меня. Пока вы не выключите. Хай. Камера моя не выключится. Что, сейчас будем спорить? Звони с вами. Сейчас поедем в отделение, будем звание, я не знаю. Арсен. Вы звание. снимаете должностное лицо. У вас есть на это разрешение? Я могу снимать в любые стороны, в которые я захочу, когда захочу и кого захочу. В данный момент машину восстановили. Знаете, мы работаем на я самом деле на телевидении я... и прекрасно понимаем, что надо делать я в работаю. этих ситуациях. На телевидении работаем. В новом Какая разница первый канал снимает? На, на нашем телевидении. Отечественно. Че снимаешь? Танц со звездами снимаем. Передача Смотрели? Нравится вам танц со звездами? Передача, Выходите я из машины. Я не пойду, меха. Да выйди из машины А что, что выйдешь? значит выйди из выйди машины? Машину, Сейчас ты камеру ты забьет и все. Выключи камеру, что ты снимаешь. Буду я камеру выключать. Ладно, у меня к тебе предложение есть. Сейчас. Э... Где работают работает? Танцы со звездами, ну, что, танцы, так? да, передача про танцы. Парни, э, есть предложение. У тебя просроченное у нас... ТО. ТО, да, а ты, э, так как... А, погоди, ты, по не снимай. А ты, так как у нас э, человек связан с телевидением, за меня словечко там <coughs> замолвишь, а, а я сейчас э, кое-что ну, покажу. А что предложение-то? Ну... У вас там кассинги, там что-то слышал, что-нибудь там в этом духе там, да, Да, есть, проходит. да, кассинги проходят, вот. конечно. Ты сейчас меня снимешь, я сейчас скотчу, подержи палочку И потом э, за меня там, словечко, замолвите, да. чтобы вы там. Да? Ну, да? Да, да. Вы... Потом. Документы. Сейчас, спасибо. Мобильник мой подержи, палочку <coughs> Спасибо. А что такое-то? А, а ну это там. Да, я прокасом занимался, короче, сейчас подожди. Я ничего не понимаю. Да! да? Да, да, Сейчас, сейчас! Сейчас, сейчас! Хорош? Да. Можете еще показать? Да, да, сейчас. Я не понял, как этот элемент называется. там свеча что ли сейчас на одной руке. Птица. Здесь просто асфальт у меня рука. Ты же давно это не делал Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. У вас отлично да. получается. Да. О, Давай. Еще один. Еще одна тема. Называется змея. Э, Блять, прямые народ есть. На да старшего не увидит. Да не будет ничего. Да? Смеш. Да. да. Да, да, да! <связывая> <связывая> а, у вас... Да. Какая <связывая> да. Давайте, давайте. Давайте, телефончики <связывая> запишем вашу. давайте. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Давайте. Давайте. Сейчас, сейчас, Сейчас, сейчас, сейчас, Давайте. Давайте. Как Зовут меня Николай, пожалуйста, звоните. Я с удовольствием, у меня как бы, там друзья, ну, короче, мы сейчас занимались в подвалах, там, проект «Данс» У Вас пугович пуговичка упала, есть, да, у Вас все какие съемки. там страничные приклеить? Ну, только все разумных, так чтобы без, ну, чтобы трезвые соответственно. Там по документам любые вопросы решают, Всех. Я понял. Всех осмотр, Конечно. Спасибо Вам, гигант. Спасибо телефон вам. есть, все, телефон звоните, спасибо. А, Блин, парни, я на вас надеюсь, да?